В Народном университете здорового образа жизни. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня хочу поделиться с вами тем, как бы все-таки снять очки. Вот я над этим работаю. Я вам многое рассказывала, что я перехожу, делаю упражнения для глаз вот с помощью вот таких вот очков. Видите, это очки, которые... Называются для коррекции зрения. То есть они э, как зарядка для глаз, они как зарядка для нашего э, именно э, мы зарядку делаем для всего организма, точно так же и для глаз. И вместе с тем э, хочу вместе с вами прослушать э, лекцию вот именно по методу шучного. Надя Андреевича Шичко. Шичко. Курс будет посвящен коррекции зрения по методу Шичко пейца. Это Шичко -бейца. курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. От каких? Ну, в первую очередь от лени. Кто раздражается от раздражительности? Кто курит от табака? Кто, не дай бог, пьет от алкоголя? Вообще этот метод универсальный и позволяет человеку не только самому восстановить и здоровье, и зрение, но и избавиться от очень многой глупости в голове, которая ему мешает жить. Фамилия моя Жданов. Зовут Владимир Георгиевич. Штанов. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. И все, что он покажет, Наша ассоциация вводит широкое движение, движение за духовное физическое возрождение, движение за трезвый и здоровый образ. В данном случае внутри глаза. А на сетчатке будет, как, который, в принципе, позволяет любому человеку который носит очки, снять очки, восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках и даже лучше. Но для начала совсем немножко теории, иначе непонятно, как такое в принципе может быть и почему мы об этом ничего не знаем. Примерно 160 лет назад немецкий физик-физиолог Герман Генгольц высказал предположение о работе человеческого глаза. Что же предположил Генгольц? Он предположил, что глаз у человека имеет форму шара, в передней части находится хрусталик, двояко-выпуклая линзочка, а вокруг хрусталика находится так называемая круговая целиарная мышца. мышца. Так как же так глаз видит по Генгольцу? Когда целлярная мышца расслаблена, хрусталик плоский, фокус хрусталика находится на сетчатке, и такой расслабленный глаз с плоским хрусталиком прекрасно видит вдаль, потому что четкое изображение далеких предметов по законам школьной геометрической оптики строится в районе фокуса оптической системы, в данном случае на сетчатке глаза. Но ну вот человеку надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. Иген Гольц предположил, что для того, чтобы увидеть вблизи, человек напрягает целлярную мышцу. Она со всех сторон сжимает хрусталик. Хрусталик делается более выпуклым, меняет свою кривизну. Фокусное расстояние выпуклого хрусталика Это уменьшается, а зарядки, фокус уходит внутрь глаза. И такой глаз с выпуклым хрусталиком прекрасно видит вблизи, потому что четкое изображение близких предметов – типичный пример появления близорукости у детьми. Правда, правда, Но она, конечно, работала, просто своими глазами тропу видел. Люди в бинокль приемлемо. Проще, оказывается, ходить по врачам которые причесываем, тело, которое мы ухаживаем, но ну, опустишь на самотек, ну так и получишь то, что получил. Но самое любопытное, что когда человек вот так ударными методами за несколько недель восстанавливает зрение, потом ему, чтобы поддерживать отличное зрение, специально времени выделять не приходится. Ну, стоишь на остановке, ну нечего делать, но ну, взял под дел упражнения с глазами. Ну, в транспорте едешь, ну нечего же в транспорте, но ну, взял под дел упражнения с глазами. А это... Сейчас буду показывать вам упражнения для глаз. Те, которые показывает именно именно профессор. Значит, первое упражнение, что мы должны сделать. Мы, естественно, должны снять очки. И ладошка об ладошку нагреваем. Нагрели. Сильно-сильно-сильно. Сильно-сильно. Нагреваем. Идет энергия, мы слышим прямо жар. Дальше мы руки складываем вот таким образом. Вот. И ложим на глаза. Вот. Я не вижу. Видите вы, как я положила? Вот таким образом. Положили креп, Видели э, у нас вот здесь ламки. Вот и они идут прямо на глаз, ямки получились. Когда мы положим таким образом, э, и у нас будет полностью в глазах темно, мы нигде не видим абсолютно солнечного света. Поэтому мы можем дальше что делать? Расслаблять глаза.